Всем привет! Клип Веры Брежневой про колонизацию Марса. Кстати, Вера Брежнева э, брала уроки вокала у Вероники Вордшип. Это учитель пения, она есть в Ютубе. И действительно, очень слышно. Мне интересно, как зрители пишут это помещение. Что это за платформа? Это просто экран? Или она еще какую-то функцию несет? Куда-то туда лифт спускает, колбы с растениями. Честно говоря, я бы это расценила дальнейшее, то, что там показали. Я бы, вот, я бы это расценила не как настоящую физическую жизнь, а как заселение симуляции. И эта симуляция проходит свои этапы эволюции. Круглая галька, блестит вода, как знать, может быть, да, вода, вода льется гроты. Может быть, там на планете как раз такая стадия уже скоро будет или уже есть. Ответ могут дать на самом деле только астрономы-любители, у которых собственный телескоп. Именно они открыли, например, что у Сатурна северный полюс ярко-голубой. Отсюда и возникла идея, как расшифровать Эклипдегагия 9.1.1, где было три голубых газовых гиганта. Вода. С водой все в порядке. А вот эти растения, как бы подводные, вот они и навели на меня на мысль, что может быть на Марсе заселяют именно симуляцию. То есть какого-то еще там уровня светлички. Мерности, вы же не знаю. Чтобы не наговорить чего-то лишнего, чего-то нехорошего, я даже не комментирую, пока это хорошо или плохо, и кто там на Марсе сейчас. Пока что то, что мы слышим от вот этих космических военнослужащих, оно не привлекает. И тем не менее, даже в числах и в легендах мы наблюдаем все-таки союзников, все-таки силы разного космоса, разного космоса тут участвуют. Их интересы могут быть разными. Два вида котов, минимум два вида котов участвуют в сегодняшней истории. Но только один из них, тот, про которого снимают везде, связан с электроникой. Почему-то они умолчат. И что я хочу сказать. В мире информации... Сейчас то, что мне очень трудно сказать, я целое утро пытаюсь. Меня что-то уводят и все, и укрючат. В мире информации существует такая интересная закономерность, что злодей никогда не называет себя злодеем. Вот представим себе даже бытовой скандал двух родственниц, одна из которых абьюзивна. Она никогда не скажет такие слова, допустим, ты, святая, терпила, как ты меня выдерживаешь. Я тут с тебя в очередной раз кровью выпила, а ты меня еще будешь жалеть и прощать потом. Никогда абьюзер так не говорит. Никогда так не говорит страна, которая нападает на кого-то. Никогда так не говорит флот, который кого-то обстрелял. Мы знаем, что вы паразиты, вы нам мешаете, просто вот мы вас обстреляли. Всегда аргументируется какой-то безопасностью или высокими целями. Те же самые события сороковых, какие там были аргументы что мы особенная раса, у нас особенные права жить, поэтому надо всех уничтожить. Никто не говорил, что мы паразиты, мы порабощаем ресурсных, именно потому что они ресурсные. А мы так себя ведем, именно потому что мы плохие. Мы менее ресурсные, чем те, кого мы порабощаем. Они трудолюбивые, мы нет. Никто не произносит так. И... В голливудских фильмах вот единственное место, или очень редко такое бывает, когда э, словный абьюзер, он срывается и начинает проговаривать правду. Да, ты супермен, добряк, наивный, я знал, что ты полетишь кого-то спасать, да, я мерзавец, и я, и я тебя по победил. Такое бывает очень редко. И даже так, даже так, мерзавец тут же в Голливуде, или бытовой абьюзер все равно аргументирует свои действия какой-то идеологией. Вы замечали это? Никто не называет вещи своими именами. Объясните мне эту загадку, почему так не нравится описывать события как есть. А это наводит на мысль о том, что. Слова важны, слова важнее, чем кажется. Вначале было слово, слова чем-то важны. Это синяя сфера эмо... э, мыслей, голубая сфера эмоций, запутанная сфера, та, на которую повлияют мысли. Вы видите, даже на уровне истории нападающие, пострадавшие и прочее меняются местами. Мы видим такую технологию, как черный пиар, когда пиарщики совершенно осознанно говорят ложь, вводят ее в обиход, например, ну с каждым человеком можно так сделать. Можно вот самое бытовое ассоциировать какого-то человека с какой-то чертой характера или с каким-то действием, которое он делает иногда. А потом его, в принципе, так и описывать. Черный пиарщик осознанно врет, он добавляет факты, которых не было. В конечном итоге, когда пройдет время, цель такого пиара – сказать об этих событиях, где кто-то пострадал, что этого всего на самом деле не было. Или это было гораздо менее значительно. И скрывать информацию, о какой-то важной информации, умышленно не говорить, это тоже пиар. ну Например, на, на уровне вот передач, которые мы видим, пусть говорят мужское, женское. Это тоже формат пиара. Допустим, когда приходят какие-то пассажиры и говорят, мы обращались к силовикам, к полиции. Нам сказали, нет тела, нет дела. Если кого-то убьют, то будет реакция. А так разбирайтесь сами. И в зале на, это, на эту тему нету никакой реакции. Но в обществе есть агрессия, которую надо на что-то, как это сказать, разрядить. Эту молнию надо разрядить. И вот создает эта передача такие сюжеты, как... Красиво жить не запретишь. Туда приходят молодые глупые девочки, у которых на время получилось устроить свою жизнь хорошо. Они хвастают, как живут хорошо, богато, какой у них есть парень. И вот на этих девочек разряжается вся молния. Вы обратили внимание, как будто это какая-то действительно гвоздевая проблема а не то, что полиция, по сути, не работает так, как от нее ожидается. Это тоже формат пиара. И прямо сейчас я вам хочу напомнить, с нами происходит еще один пиар. И он меня очень напрягает. Какой пиар происходит? Смотрите, в мире конспирология. Какие темы оказались напрочь незамеченными, от слова «совсем»? Есть каналы, которые разбирают э, книги, легенды касательно мироустройства, как его видели древние, и там у всех народов есть ад. Адское место, в которое попадают все души, независимо от того, как они прожили. И до сих пор у них, как бы мы это ни переназывали, но мы повторяем те традиции, э, за упокой сладкая водичка, что это. А ду душе ей плохо, ее гонят там куда-то по пустыням, она хочет пить и есть, и душе так будет легче. И эти ритуалы выполняются и в отношении доброй старушки, и в отношении молодого солдатика, который погиб за страну, это люди, которые вроде бы не сделали плохого или сделали что-то хорошее. Но повиновение в отношении всех вот происходит так. Место, о котором все хронически забыли, как будто его нет. Хотя его символы публикуют, но о нем не говорят. Интуитивные люди, вот к слову сказать, они упоминают, что есть такое, такое пространство, не давая подробностей, кто туда попадает и почему, и как этого избежать на самом деле. Я уж, конечно, молчу, что половины из показанного двумя каналами «Шепот фантастики» и «Мой голос в космосе», половины из показанного достаточно, чтобы понять, Сложить представление, что есть некоторая загадочная раса, какие-то участники истории, которых обозначают котами, они имеют отношение к электронике, их везде вставляют в ключевых каких-то трагических моментах. Иногда это 25-й кадр, как удалось изначально связать их с электроникой. Там был клип про завоевание, и я очень долго возилась на вот этой минимальной скорости, пока словила кадр. Он был действительно 25-м. Что здесь что-то есть, что-то, о чем никто не говорит. И это же подозрительно. И третий аспект, который должен был бы всех насторожить. Даны числовые коды в религиозных книгах. Даны числовые коды. Ни один не разгадан, слово совсем. Пять тысяч хлебов и четыре тысячи хлебов, как будто что-то приближается. Там же корзины, рыбы, хлеб – это все какие-то числа, конкретные числа. Я думала, может, координаты на небе что-то в нас летит. Пока с координатами что-то еще не вышло. 5000, шесть. Да, мы видим это на кульке, обычном кульке супермаркета. Мы видим, что сам символ помещают, а чем он является. Mm -hmm. Не только эти числа девятки, другие послания, по сути, ничего не определено и не вскрыто. Вот, гравитации нет, вы видите. Почему я думаю, что это симуляция? Или вода, или сим... ну, символы воды есть. Короче, подводя итог, есть список тем, которые железно все и сразу обходят стороной. Это тоже вариант черного пиара, как будто нету этих тем. Что должно насторожить? А как много времени на то, чтобы взломать задачи. Вот публикуют в одном клипе 30-й год. У Кентавра 32-й. Про 32-й не только это послание есть, и другие, а что там на самом деле будет? Что там на самом деле будет? Как вы думаете? Про смерть первую, смерть вторую есть в апокалипсисе. И все живут спокойно так, как будто и нету такой темы. Как будто ничего не грозит и все в порядке. Может все далеко не так страшно, если обсуждать, изучать и знать, что происходит. Да? Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.